да, можно просто их вложить туда деньги и все, И храни туда их, и возможно вы увеличите свой капитал. Чем на депозитах. Здесь просто депозит на годовой. Это мало тоже. Вот если смотреть Google статистику да про акции, возможно вырастет в 10% даже больше. Это как депозит в Google компанию, в акциях, в другой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 из других странах есть отдельное предложение инвестиции в акциях я могу записать ролик если вы напомните мне о комментариях вот напомните пожалуйста и я запишу значит мне уже с телефоном взять и вам показывать одновременно и показывать вам как зарегистрироваться и всяко такое и название прорывания play маркете тоже можно с украины в других странах тоже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 Следующий раз возьму покажу вам будет сложнее но покажу да, можно инвестировать криптовалюту это уже такая же тема давайте подробнее тоже расскажу еще раз когда закончится ролик слева справа слева внизу справа внизу есть такие подсказочки сжимаете смотрите данные видеоролики там я тоже записывал про криптовалюту и на наш канал нужно идти вот криптовалюта тоже очень выгодная ведь есть коин который вырос и криптовалюта bitcoin вырос и вырос таким ростом они могут могли тоже упасть и вот сейчас он упал и стоит ли покупать криптовалюту даже в будущем говорят Но, как мы знаем есть конкуренты коины криптовалюта так что тут нужно подумать акции трейдинг это опасная штука но ну, если попробовать тоже можно заработать на трейдинге не заработать много но ну, можно тоже но кто до миллиону можно рублей заработать вот когда я смотрю на богатых людей то они много говорят что эфиром покупают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 инвестиция в нее все покрутить пониже там самые низкие акции где аналитика сначала так вот 0 может быть ноль хотя бы будет э, 10 процентов или просто 10 э, долларов стоит акция да потом 20 долларов вверх потом 5 долларов пойдет то не падает до 1 могла бы упасть один раз такая статистика потом 20 Вау, если бы вы, вы купили за 1 доллар 100 акций, то вы за 100 акций продали бы за каждый по 20 долларов. И уже было бы лучше в 20 раз больше. Вот так вот. Если вы инвестор или тренинг, лучше бы вот так вот. Но трейдинг тоже, какими-то попробовать, он опаснее, чем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 Потом дальше, втором я занимаюсь криптовалютом. Не застр... не короткий срок не выбираем. Выбираем долгий срок на 5 лет. Именно по криптовалюте. Проф... А про акции, то это хороший способ вложить в нее деньги. Чего тут нет? Есть еще такого. Значит, давайте первым делом биткоин. Это самый популярный. Дальше, наверное, идет эфириум. Он самый выгодный в акциях, можете его покупать биткоин, в биткоинах, в криптовалюте Советую, есть коины разные там, они сейчас кстати выстрелили, так что покупайте, возможно еще раз выстрелят 200% и вы сможете заработать на них, купить на них В общем-то, коины, вот там их очень много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 На сегодня все, всем удачи, пока. Коин пойти. Они сейчас выстрелят, я так думаю. Если прям нулевой коин, например, нулевой такой. Всем пока. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Э -э у нас видеоролик по теме биткоин прогноз. То, что я не рекомендую так смотреть в интернете прогнозы, ведь не угадаешь. И вот, значит, название видео биткоин. Прогноз биткоин по 100 тысяч долларов уже скоро. Это пишет в интернете, типа до 8. Эм, эм, помните коронавирус? тот именно коронавирус. Он в 2019 году, вроде бы, да, вошел. У нас тут новый кризис вошел. Если кто знает, это получается в 2021 году примерно 18 июня там примерно он слишком упал биткоин по статистике если вы посмотрите вот прям сейчас пишите google биткоин можете в рублях можете в гривнах покупайте их но ну, сейчас уже не нужно покупать сейчас он вырос сейчас нужно продавать я его продал у меня просто было не так там много денег поэтому я не так там много заработал но если бы купить биткоин прикиньте бы это было бы больше. А если с сравнивать с долларом, вот я, я это еще не проверил. насчет доллара. Что лучше? Доллар и бит или биткоин. Давайте напишем курс доллара. Ставим на максимум. И такая же самая тенденция. Это значит, что биткоин... И долларом как-то связаны а я то думаю я ролик записывал ролик можете потом посмотреть я потом их обратно залива на канал и там просто какие-то ошибки сделал мне их удалили за нарушение потом я их верну вот а, кстати биткоин появился в интернете говоря 2015 -го года оказывается он 2009 а, данных Именно биткоин. Первый биткоин был в мире 2009 года, он стоил 1 доллар. Сейчас он стоит, я еще не проверил, только рынок посмотрел, 1 миллион 249 тысяч гривен. Кстати, давайте на эту тему сейчас остановимся, потому что, когда я продавал, когда я покупал биткоин, он не стоил миллион. Он буквально стоил 900. 90 тысяч так значит как купить биткоин вроде бы как заработать на биткоин как заработаем криптовалюте? Криптовалюта это разные коины дот коины всяко такое где их можно купить можно на разных сайтах желательно официальных каких найти есть много способов просто убивает интернет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 Поэтому жду, когда биткоин снова растет. Итак, можно купить биткоин с помощью телефона. Заходишь в телефон, выбиваешь какую-то купить биткоин и выбивают вам рекомендации. Если хотите, чтобы я вам полностью показал, как это все делается, набираем много лайков и комментариев, тогда мы я продолжаю. Все, а давайте лекции. Может потом появится идея. Первое место. На первом месте сайт под названием Scraise.com.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 Тут слишком просто много текста обычных. Лучше опыта рассказа слушайте. Вот, значит. Что ли я рекомендую? Какую я криптовалюту вам рекомендую покупать? Это первое дело биткоин. что понять, как это все работает. Потом можно эфириум стать популярным сначала. Не новые, потому что вы еще... Не... У вас нет знаний о криптовалюте. Об криптовалюте об криптовалюте. Сначала нужно выучить, попробовать на биткоине, как я сейчас, и потом попробовать эфириум, только м -м, мне, наверное, нужно м -м, попробовать попозже. Вот Дело в том, что проблема одна вышла. Не суть, да? М -м, кстати, может меня на классику найти? если вы не можете найти, просто пишите комментарии со своей социальной сети, на гласники оставь, я вам я вам скину. на канале также можно найти. в общем, э, какую я вам рекомендую? что покупать новую, вам нужен опыт. сначала купите биткоин, эфириум, доткоин, сейчас такой тренд, тордкоин можно. Э, в качестве разные приложения, сначала вам нужно инвестировать туда денежки, деньги Большие деньги, как я понимаю, ну попробовать там, там, там, там, 1000 гривен, 2500 рублей, минимум, как я, не, ну может как-то меньше, где-то там есть такие сайты, но у как-то минимум 1000 гривен, я 1200 там кинулся, плюс-минус или 1000 с чем-то кинул, в общем-то я немножко в плюсе, пока отбиваюсь, но дело в том, что биткоин как доллар, на все деньги можно покупать, да, биткоин <смех> или как доллар. <смех> вы можете покупать реально жизнями доллары, так типа того, вы... как дипотологи мейкер, как заработанный криптовалюте, вы как вот так, так, так вот зарабатываете. А криптовалюта это валютная лю... валютная электронная валюта, то что вы не сможете его потрогать. Поэтому там и больше охват, и там может быть упасть. Очень даже ой, сильно.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 1100 рублей, 100 рублей, не может быть 2000, это получается биткоин вырос 200%, 100% вырос, это капец, да? Сейчас биткоин также сам растет, так что может быть такое. Так что можете легко получить 1000 рублей, сложить тоже 1000, или 500 рублей получите. Бывает такое, но это вы можете пропиариться на хобби, если вы монтажер,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 Вот, и в принципе, можешь покупать шокольду, чтобы... ну, это домой да, заработок. А как заработать и бизнес идеи я уже рассказывал про данный ролик, в конце ролика можете посмотреть. Ну что ж, всем просмотр, с Макс Риск. Всем удачи, всем пока. Можно ли заработать на трейдинге? В принципе, если вы новичок в этом, то ничего не сделаете, Будьте много проигрывать. И поэтому нужно хотя бы хоть что-то но ну, не узнать про трейдинг а потом уже влаживаться сейчас я без леска, поэтому мне очень сложно трейдинг чтобы трейдиться нужно экспериментировать но ну, раз влаживаться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 если хотите трейдиться, то вам нужно экспериментировать. Для того, чтобы трейдиться, хотя бы нужно тысячу уметь долларов. И 100 долларов. Там у вас получается 10 ставок в трейдинге. И вы смотрите, если это повезло, то трейдинг можно еще повесить. Поэтому еще вложимся 120 долларов, если вы заработали 105 долларов. Так, возможно, вы отобьете...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 2021 год, например, доллар был кризис вроде 2009-2007, вот Это прошло, потом уладили через довольно короткое время покупать потом как-то вырастет у трейдинга сложно облаживаться рекомендую экспериментировать я почти аж не умею это делать и я не рекомендую делать но если вы стоит на хотите то попробуйте у вас можно есть поподексировать вот а если вы уже не хотите то рекомендую на криптовалюту там легче вот криптовалют это легче, вот, честно, акции легче, чем трейдиться. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Там нужно кликать и успеть, успеть. Выиграл или проиграл. На одну минуту. Ставлю ставку 5 минут, он вырастет. Или пять минут он проиграет. Также это рассказываю, что такое трейдинг. Тоже все про трейдинг. Давайте уже все расскажу. Вот лучше конечно же акции криптовалюта, но лучше я пока что считаю это акции Эти криптовалюта это падает, сейчас падает, поэтому еще раз не рекомендую криптовалюту наверное, вот акции рекомендую, пока есть акция топ-1, которая занимает криптовалюта третья занимает э, трейдинг, трейдинцам. Да, вот, ну вроде бы все, трейдится, время, ставка, 10 попыток, может создать другой аккаунт, реферальная ссылка, дополнительно, если вы будете ставить сообщество ВК, говорить, вот смотрите, третий так вот, вот моя ссылка, реферальная, не переходит, там тоже получаете, если есть на сайте такой.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 на две попытки, но три. На три можно сразу приезжать, хотя бы две, чтобы окупиться. Если вы.. У вас немного денег.. Не, ну у вас быть деньги. На этом нельзя. Заработать легкие деньги. Это очень рискованно, если у вас есть бюджет запас. Такой запас. Если у вас его нету, то не рекомендую. Рекомендую на акции. Если у вас нету. Почему именно акция? так потому что на год, на два года, на пять лет она растет, она падает например, Tesla вот, сейчас она выросла сейчас покупать ее нет вот, когда упадет, купите, например, пять лет назад, пять лет вперед 2026 покупаете потом еще пять лет проходит, вам уже, например, вам 10, потом уже 20 наверное, я переборщил, да ну, смотрите, ну ли вам 20, потом 30 и вы вложите 10 тысяч долларов в нее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 поэтому вспомнил про этот э, видео. Биткоин просто растет на глазах. Вот. Продолжение напишите в комментариях и напишите тему, чтобы нам было легче. Вот. Какой биткоин стоит в долларах? 50 тысяч ну, 50 долларов. Это один биткоин. Представьте себе 50 тысяч долларов сейчас только он вырос, но он упал, вместе с биткоином и доллар тоже как-то падает, а значит и биткоин упадет то есть прогноз вам смотрите, значит, в ноябре он точно упадет а в декабре-январе он должен вырасти почему именно так? потому что, знаете, зима все растет на этом Теперь давайте тут изменим валюту на доллар. Ой. Литкоин. Доллара курсы биткоина. В общем, тенденция. Такая вот. Если, если хотите узнать прогноз настоящий, правливый. Слите за биткоином сначала, и, точнее за долларом. Сначала доллар, рубль на доллар, грин на доллар и так по-разному. Потом уже вы попробуйте биткоин на гривну, биткоин на доллар. Да. Одно и то же в общем, вот вам прогноз доллар сначала, смотрите если он растет, ну растет, покупайте тем самым можете биткоин купить я... его сейчас у меня он есть, биткоин жду, когда он упадет, чтобы его купить я уже его продал давно он стоил, кстати, миллион это именно в гривнах в рублях, наверное, другая валюта можно даже кстати, посмотреть, если есть такая возможность. Ой. Ох, ох, ох, ох, в России 3 миллиона. Один биткоин в России 3 миллиона. Ох, ох, слушайте это. А в начале, посмотрите, 26 тысяч долларов. 26 тысяч рублей за ним биткоин. Вот вам прогноз. Все, немножко там была вода, как говорят в комментариях. Думаю, это уже конец ролика. Я вот на этот кусочек делаю, ну, достаточно короткие видео и побольше их вот так вот, чтобы вам было легче. Ну, чтобы тоже не было воды. Всем удачи, всем пока. Слева, справа, слева, низ, справа. Вниз, есть все подсказочки, сжимайте, смотрите на ролики. И, кстати, подпишитесь на все социальные сети в нас резко могут удалить из-за того, что мы что то нарушили, например, в описании что нибудь то написал, я его сразу забыл, фоне то на превьюшке, наверное, нужно новую делать, что такое сделать, чтобы точно не забанили, вообще много механизмов, поэтому одноклассники, явно одноклассников есть, напишите с Найти, найти, ночи, I swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, on breathless. Anxiety's infectious. I feel so, so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. The scars have awoken.